Всем привет, меня зовут Макс Рис и мы поговорим по теме инвестиций для чайников. Что такое чайники? Это подробнее инвестиции, подробнее все подробнее для чайников, ошибки, которые допускают начинающие инвесторы. Всем привет, меня зовут Макс Риск, так я уже сказал, сегодня инвестиции для чайников. Подробнее, что это такое? Выложите деньги. Куда вложить деньги? Это инвестиция Ну, есть такое трейдинг, это вклад. Вклад депозиты есть такой вот. Вклад криптовалюту Вложить свое дело есть такое. Поэтому можете инвестировать в свое хобби. Но это в том случае, если у вас хороший доход. Если нет, то инвестируйте или влаживайте в биткоин, как я сейчас. Меститься в биткоин. Вот так можно еще. <coughs> в акции можно инвестировать можно с любой стороны. Если у вас невозможно, с Украины возможно, там есть такое предложение. Если у меня уже телефон, я вам покажу все уже. Я думаю, набрать много лайков, что я вам уже сразу показал. Ну, как я вижу, пришлось. Время пришло показать вам какое предложение нужно останавливать. Как я лучше вам скажу, а то вдруг забанят, что там. Вот предложение называется Трейст Wallet. вроде бы три ствола такая защитная иконка, как будто VPN. Как холла, когда Россия закрыла доступ к Украине, за того, что Крым захватила, все нападает на Украину. Ну, ну, ну, ну. И так же самое захватило в VPN. И пользовались тем самым запомнил холла от первого VPN, которая потревожила. Но самый лучший это VPN кружочек. Да, бесплатный Ну, нет денег известных вот вроде сказал как с украины можно как с россией можно идти не тоже знаком хотел конечно же чтобы я это все понимает ну пока